Ситуация, о которой я хочу вам рассказать, случилась примерно два года назад. Одна моя очень близкая подруга пригласила меня в бесплатную поездку в Таиланд. Мне стало интересно, что же это за ловушка такая? Дело в том, что звучало это уж больно хорошо для того, чтобы оказаться правдой. Потому что единственное условие, которое я должна была выполнить, это иметь при себе загранпаспорт. А это выглядит как-то неправдоподобно. Именно поэтому я и спросила, в чем же подвох? Из слов моей подруги было понятно следующее. Один малоизвестный мужчина, с которым она собирается ехать на море, хочет взять с собой еще одну подружку для развлечений. Вот в чем и был, собственно, нюанс этой поездки. В ответ на данное предложение было мое категорическое «нет». Дело в том, что на момент той истории я встречалась с одним парнем и не собиралась ему изменять. Да и если бы у меня его и не было, я все равно ни за что не согласилась бы на это. Даже в обмен на какие-то дорогие подарки и поездку в Таиланд. На мой отказ подруга ответила, что многого от меня и не ожидала, поэтому пригласит кого-нибудь другого, кто согласится на все условия. Слово за слово я решила поинтересоваться. Где же ей удается находить такие приключения на свою пятую точку? Ответ, который я услышала от нее, заставил меня прям-таки застыть на месте. Все бы ничего, но это была брошенная на ветер фраза. «В интернете, милочка». Несмотря на мой отказ, она все еще пыталась меня хоть как-то уговорить. Подруга стала уверять, что волноваться мне не о чем, ведь она уже пятый год так путешествует. И что самое главное, она была полностью всем довольна. Ее план заключался в том, что она находила богатых мужчин и за их счет отдыхала. Иногда, если повезет, они дарили ей подарки. Подруга поделилась, что удачной на такие вот аферы был 2017 год, когда за лето она успела побывать за границей примерно раз в пять. У нее даже появилась постоянная клиентура. В такой категории она относила мужчин, которые приглашали ее более трех раз. Совершенно ничего не понимаю. Я бы не смогла сделать это даже на моральном уровне. Сама идея звучит отвратительно. Как же низко следует упасть, чтобы промышлять этим и торговать собой? Куда катится мир? Понятно, что все спят как хотят, но всему же должен быть предел. Так почему же я вспомнила свою подругу именно в данный момент? Все очень просто. В этом году она отправляется отдыхать в Сочи. По все той же старой схеме. Планка опускается все ниже и ниже. А я до сих пор не понимаю, как так можно поступать.